Начинаем сеанс треугольного гипноза. Пристегните ремни. Так, ну поехали. Сегодняшний день, последнее видео. Таня Таня Танечка, поскольку сегодня Татьянин день. Татьянин день, 25 января. Друзья, спасибо за комментарии. Сразу Отвечу всем сразу спасибо. Буду читать только те, которые вопросы. Кислоту победил. Вот так вот я с помощью Мурки победил кислоту. Прошу прощения за свой э, голос. Небольшой простудифилис. <coughs> так, слушайте. Ага. Все, кто хочет заказать у меня мелодию на день рождения или другой праздник, пишите мне на почту или в личку. Ой, Постараюсь сделать. Только заранее, пожалуйста, за пару дней хотя бы. А лучше за несколько. Чтобы я успел выучить мелодию, подготовиться, правильно? Так. Ване привет большой передаем. Как заканчивать Камаринскую. И последний аккорд, мой любимый. Для мажор. 12, 9, 0. Либо так. Ну, лучше так тогда уже. 12-9. Вот. С днем рождения кого-то так. Вот, По поводу как поменять струны. Да, мы с Димой сделали новый ролик. А, значит, вот приползет при переменных нагрузках можно под себя заправлять но э, на самом деле э, разные есть узлы да и разные есть способы вы попробуйте что вам подходит дима показал способ э, которым он пользуется и он достаточно эффективный вот я немножко по-другому всегда делал но ну, поскольку не знал про этот способ до встречи с димой вот э, вам показал тоже э, как-то на канале ну в общем то есть разные варианты. Попробуйте поискать, может еще какие-то узлы подойдут вам в интернете. Они есть. Так, где взять ноты для работы? Значит, по поводу нот. Будулай есть, есть, да? Переложение мое. Оно в сборнике, по идее, в сборнике, на сборнике. Либо можно отдельно нотки купить. Ты неси меня река, желтый листос. Желтый лист, осенний, группы калибри. Так, сделайте разбор, ты меня не, ты, ты не синь, меня река. А, нотки, кстати, уже есть готовы, можно сделать. Давайте, а, пишите, пожалуйста, тогда здесь комментарии, что да, давай делай. Значит, я его один, один из ближайших запланирую. Так, желтый лист, осенний. Интересно, что за песня. Давайте посмотрим. Вообще, есть ли ноты? Еноты, есть ли Еноты. Пускай будут еноты, осенние листья группы калибри. Осенние листья, это, наверное, не то, да. Осенние листья шумят, но это точно не калибри. Желтые листья. Желтые листья. Да, э, видимо, здесь ее нету, но ничего страшного. В конце концов. Дальше, я свободен, да, уже многие мне написали, видите, как хорошо, за то, что это не Ария, это вот Кипелов с Мавриным вместе, вот тогда, тогда, тогда Арию никогда не исполнял. Друзья мои, ну, а, обшибся немножко, я всегда думал, что это Ария, <ссылка> поскольку Кипелов, солист группа Ария, ну что, вот, тем более я же извинился там. Так, как много, как много надо, да, действительно, даже шариком сингул, вот про замену струн, да, вы, тут надо сноровку иметь, конечно же. Фабулу Забрау, Деста Испания, вау. Да, Испания. Испанская Мурка тоже. Шедерво. Да, эти табы. Табы тоже, кстати, пора домой, не уверен, по-моему, нету табов. Надо проверить. Скажите, пожалуйста, а в том месте, где идет пицциката, играется тем же приемом, как в яблочке? И отсюда вытекающий вопрос, чиркает ли ноготь указательного пальца струну при этом? Или исключительно подушечкой? Спасибо. О -о -о -о. Если про одинарная пицциката, да? А вам что, ноготь жалко? Ну вообще, да, многие ошибочно играют пицциката ногтем вниз, а вверх что потом делать, да? Неудобно. То есть, ноготь должен смотреть в сторону головки грифа. То есть, он, он развернут туда, в сторону грифа. И играем вниз. Ну, конечно же, вниз в любом случае ноготь попадает. Его не, то есть невозможно практически сделать так, чтобы он вообще не попадал. Вот. Но если вы спрашиваете про двойное пиццикатово... То, в, кстати, я тут... Я играл большим пальцем а вверх указательным то есть здесь двойной пицциката двойной пицциката очень сильно напоминает по, по по технике прием который называется в гитаре в бас-гитаре слэп практически одно и то же скажите вкладываете ли вы табулатуру сколько не пересматривал сразу не могу уловить ход ваших пальцев когда мы были на войне да есть табулатуры Можете мне написать на почту. Так, Шизгара, необыкновенно, как может быть подписчиков. Как может быть столько подписчиков, мол, и всего вот столько. А вот так вот. Это YouTube надо спрашивать, не меня. Так, запутались. балайк, а вот выдали. волосы. у тебя с очень хорошим звуком. А вот далеко выставленный указательный палец правой руки у меня. С такой большой амплитудой. Сильно удешевляет твою, твою такую прекрасную игру. У меня практика игры более 40 лет. Спасибо за комментарии. Евстрафий Аристархович. Я... Ну, если это не из книги, то шикарное имя. Вот. Ну вот так. Налетай пока дешевая игра. Что я могу сказать. А, так, первый год учился. Как творчество Лели... Что вообще непонятно? Лели, Лели, Лели. Я только одну знаю Лелю. Вот. Э, э, имя. Наут... О, прогулки по воде с разбором. Давайте посмотрим. Есть ли нотки в Яндекс. Картинках. Е ноты, Да? Е-ноты. Электронные ноты. О! С причала рыба. Я Или можно наверх сюда перекинуть просто видишь -то, видишь -то. Вот так вот получается, да? вот так в принципе значит не очень высоко если это оригинальная то, тем более тональность то в принципе можно прям на октаву вверх поднять и сыграть просто здесь и, и не перекладывать в другую тональность хм, давайте давайте мне нравится вариант такой тем более она популярна довольно песня да? одна из самых известных русских э, роковых песен так яблочко как много лишнего вот, пожалуйста, ролик, да, э, замена струн на балалайке. Это вот первый ролик. Как много лишнего. Согласен. Вот. В последнем ролике уже с Димой мы сделали, я считаю, нормально. Уже круто. Так, ты лучший. Спасибо. Смазка. Подскажи, покажите, как правильно смазывать. Друзья мои, ну что, неужели там все сложно? Откручиваете вот эту штуку. Как только почувствовали, что тяжело крутится, взяли литол или солидол. И немножко туда аккуратно смазали. Вот. Только не на дерево, да, а прям туда в шестерню, там же червячная передача, вот и все, не надо масла капать ни в коем случае, именно только такая твердая смазка должна быть, желательно, вот твердую смазку берем, можно графитовую смазку, можно не жирную какую-нибудь, чтобы, вот если боитесь, вот тут уже пошла переписка большая, ну я надеюсь ответил, да? Литол, классная штука, проверено. Так, много витков. Говорит, что да-да-да-да-да. Ну, еще раз. По поводу не строяка. У меня много витков, у Димы много витков. Балалайка такой инструмент, что быстро довольно расстраивается в принципе. И так. То есть, э, ничего страшного. После каждого произведения надо подстраивать. Любое колебание температуры, и влажности и так далее тоже расстраивается. Вам придется все равно перестраивать, застраивать, перестраивать кучу раз. Вот. А по поводу много или мало витков, это уже сами выбирайте. Вот. А почему, допустим, часто ставили два витка и оставляли вот эти вот, ну, мне нравится просто, да, я вот люблю, чтобы было такие вот штуки. А на самом деле я выяснил, просто, когда раньше, было мало струн, чтобы экономить, струну просто переставляли вот так вот, да, наоборот, после того, как она уже здесь стерлась. И все, еще раз использовали, то есть, экономия. Так, ну и плюс оттягивать нужно, да, правильно Нижний порожек, где можно купить Подскажите, плюс, ну здрасте, тоже у Димы Пожалуйста, заказывайте И Дима сделает, вытачит из любого дерева Какое хотите там. Так, есть идея Машинка Ну да, машинка, машинка, машинка Тоже хорошая вещь, у меня есть такая машинка Вот, могу показать, какая же точно, как у Димы Такая же точно Только у него прозрачная так. Зажигалку. Да-да-да. Ну, в общем, Ваня, Ваня, мы с тобой в Парижах. Ага, нужны как бани. Э, в, э, да, кто-то спросил, можете научить меня играть в ну, во-первых, посмотрите уже у ролик есть, да, урок по калинке. Ну и, конечно, могу. Так, здорово получилось, Мишка, да, Мишка. Кстати, вот Мишка, Мишка, Мишка, где твоя спиртнишка? А по стилистике по типу музыка очень сильно напоминает мурку. Да, и как будто это, скажем так, пара для Мурки. Мурка это Мишка. А на самом деле Мишка это тоже женщина, выяснилось, да? Вот. Но по стилистике та же самая. Что такое осень? Песня Богомони, что такое осень? Давайте что такое осень, посмотрим. Что такое ноты? Что такое ноты? Вот картинки. не то что-то вот так скорее всего да? ух ты расщепленная терция почему? потому что соль и соль бекар одновременно голосуйте. Кто за осень, кто за прогулки по воде? Угу. раз Всегда любил этот инструмент. Сам Мне так Смотрю. Спасибо большое. Вы огонь, желаю всего. Благодарю. Вам тоже всего самого наилучшего. Так, если современно Поэтому не узнал. Ну вообще, да, все мы были малыша Песня, кстати, неплохая. Привет, лени Вы молодцы. Лена, тебе привет. Какая Лена? ну ладно я честно говоря только одну вот лен, ну, двух лен знаю обе из хора так эм, здравствуйте где можно купить инструмент хороший тоже обращайтесь по -по попробую вам помочь ну если димин приглянется воронцовочка вперед э, Бакерини аллегра пожалуйста на балалайке прошу уже давно Бакерини Аллегро, ну с двумя лэ пишется да э, вообще бакерине Минуэт. Вот. Этот известный. А кирине Allegro, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Потому что а, оно не очень популярно, вообще вы редко исполняют. Вот. Точно Allegra. Может быть, минуэт все-таки. Где подставь под подставку и под струны креплет. А, это вот тут, по-моему, кто спрашивал уже про порожек. Ну, где? у Диме обращайтесь. Ко мне можете написать, я Диме там э, задание. Так, запасная мелодия. слушай. В вашем инструменте так все красиво, просто преподносим вот, Спасибо большое. Так, Сергей даже несколько положительных эмоций. Благодарю. Давайте, где вопросы? В лесу родилась елочка. Да, вот по поводу Я свободен от мелодии, да? В лесу родилась елочка на мотив Священная война. У нас была В лесу родилась елочка. В лесу она росла вот да это действительно есть такая шутка среди музыкантов вот а на самом деле очень трудно найти мелодии которые то есть вернее найти две песни которые вот так сочетаются идеально но при этом поменять мелодию да? часто бывает что в одном стиле а вот именно хочется чтобы разные стили были вот как елочка и священная война да то есть это гимн, гимн и детская песенка а там наоборот получилась баллада и детская песенка да какая там называется надо мной тишина не выполняет да вот она пожалуйста я уже купил струны 075 и 097 что-то не получается с настройкой О, и не получится потому что вот эти вот значения какие-то странные да вот это что-то не то прям не понял я потому что у нас вот эти то есть они должны быть по идее одинаковые 097 обе либо 080 там чем-то не помню ну а 086 а это вообще 029 или 03 так что не получится. Ты неси меня река. Вот, просят. Отлично. Значит, значит так и будем. Так. are Армезин. Спасибо. Чингон, салюдос Мексика. Из Мексики. Спасибо. Талант еще. Так. Умиться. Так. А есть табы на куклу колдуна? Надо проверить. Не помню. По-моему, есть. Спасибо за Уральскую. Вот, пожалуйста, уже комментарии 6 пошли. Да. Ну, наверное, все, да? На сегодня хватит. Спасибо всем за вопросы. Ну, и запланирую, наверное, я обе эти песни на, э, на будущее. То есть и прогулки, и э, «Осень». Потому что ну, очень популярный плюс русский рок вы любите, правильно? Вот. Спасибо за просмотр. Сеанс нашего треугольного гипноза окончен. Ставьте лайки, баллайки. Увидимся у следующий раз. Все, пока.